О, сегодня понедельник. Нужно записать видос по Гаррису. Всем привет, с вами Колька Петух, и сегодня мы будем играть в галис Мод. Поехали. Блин, я комп сломал. Срать, Господи! Папа пришел. Эй, почему здесь синий экран смерти? Я же запретил тебе играть на моем компьютере. Я уже 1337 раз снес его на ремонт. За квартиру платить некому. Ты меня выбесил. пип -пи -пи. Пользователь мертв! Что? Где я? Ну! Вот и конец линии! Какой линии? А... Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17! Мой батя Правит править миром. Выбрали... Это лучший город из оставшихся! Я такого высокого мнения о Сити 17! Как ты понял? Сколько петуха в аду, но не стоит расстраиваться, потому что сегодня лучшие воскресенье 2018 года, а именно 1 апреля. Воскресенье, но ты же сказал, что сегодня понедельник. Фех, это была 1 апрельская шутка. Ну ладно, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А с вами был только петух. Всем пока!